На сайте выспорчугал.ком вы сможете заказать экскурсии по всей Португалии без посредников. Бывает у вас так, что приходишь в ресторан где-то за границей, долго-долго выбираешь, а когда приносят заказ, вместо ожидаемого вау, наступает полное разочарование от такого себе блюда. Чтобы избежать подобных разочарований, нужно знать, что, когда и где заказывают местные жители. Сегодня я расскажу вам все о лиссабонских ресторанах, чтобы вы чувствовали себя здесь уверенно и никогда не были голодными. Когда лиссабонцы приходят в ресторан, то первым же делом сообщают официанту о том, насколько персон им нужен стол. Обычная практика это зайти и подождать пока к тебе подойдет сотрудник заведения и направит к нужному столику. Можно даже на пальцах показать количество и вас сразу же поймут. После того как вы заняли места по португальской традиции вам предложат закуски. Это могут быть хлеб, масло, оливки, сыр, пощет и что-то другое. Имейте в виду, все это не бесплатно. Советую уточнить заранее стоимость того, что вы хотите попробовать. Можете спросить, кванту кушта. А если хотите отказаться, можете сказать, на, no, обригаду. Лиссабон город, где есть рестораны, где можно пообедать и поужинать не только вкусно, но и экономно. Многие заведения предлагают меню дня. Как правило, это бюджетные опции, доступные только в обед. В зависимости от места и его локации, цены на меню дня могут варьироваться от 5 до 15 евро. В эту цену, как правило, включены суп, горячее блюдо с гарниром, напиток, сок или вино и кофе. Еще местные жители любят так называемое Pratududia – блюдо дня. Это может быть блюдо из меню ресторана, либо что-то особенное, приготовленное потому, что в этот день поступили определенные супер свежие или сезонные продукты. Прату обычно стоит дешевле и быстро заканчивается, поэтому рекомендую приходить в ресторан пораньше, чтобы воспользоваться этой опцией. Чтобы понять, если в определенном ресторане прату Doudia, обращайте внимание на окна. Владельцы часто пишут названия блюд дня и их цены фломастером на больших столовых салфетках и прикрепляют их на окна. Названия также часто пишут на досках, которые стоят возле входа. Кстати, во многих традиционных ресторанах можно взять не целую порцию, а половину – дос). Местные так часто делаю. Не бойтесь, что половины порции будет мало. В Португалии блюда такого размера, что их с трудом можно доесть до конца. Так что полпорции – это часто то, что надо. Когда вы приедете в Лиссабон и захотите посетить статую Иисуса Христа, я рекомендую вам пообедать в ресторане традиционной португальской кухни Famous Cafe. Адрес вы найдете в описании. Как работают рестораны? Конечно, у каждого заведения свое расписание, но если мы говорим о традиционных ресторанах, то обычно они бывают открыты в первой половине дня и до 15.00. Затем ресторан может закрыться и открыться к ужину около 19.00. По времени обеда рестораны в Португалии и Лиссабоне открыты на обед, как правило, в промежуток между 12.00 дня и до 3.00. Если вы надумали пообедать, то советую быть в ресторане около 12.00-12.30, поскольку к часу уже все местные рынутся на обед. А поскольку обед здесь святое то со столиками могут быть проблемы, ну и вы же не хотите пропустить блюдо дня. В целом, в зависимости от места расположения ресторана, время работы может варьироваться, но я советую держать в голове промежуток с 3 до 7 и помнить, что понравившееся вам местечко в этот период может быть закрыто или будет сервировать только закуски. Что касается закрытия, то это где-то 10-11 вечера, и кухни в традиционных ресторанах закрываются в 22.00. Что надо знать о блюдах? Супы. Супы в Португалии любят и подают их везде, как в лучших ресторанах, так и в обычных забегаловках. Тем не менее, выбор обычно небольшой. Как правило, опция всегда одна. Овощной суп-пюре, сопа делегумыш. Сытный, горячий и супер суперспасительный зимой. Кстати, когда вы видите в меню наименование сопа дудия, то скорее всего это будет именно этот суп. Мясо. Мясо в португальских ресторанах обычно приносят средней прожарки или слабой, без крови, то, что называется по-английски medium-rare. Обычно во время заказа официант уточняет ваше предпочтение. Вы можете попросить слабую прожарку мал пассаду, среднюю аупонту или хорошо прожаренное мясо бень посаду. Если не хотите и намека на розовый цвет в стейке, попросите мульту бень посаду. Рыба и морепродукты. Португалия славится своей свежей рыбой и роскошными морепродуктами. Поэтому заказать в ресторане рыбу и морских гадов всегда отличная идея. Здесь нужно знать несколько моментов. Если вы берете рыбу на гриле или осьминок по то скорее всего цена будет фиксирована, то есть за одну порцию. Но есть и другой вариант. Часто цена на рыбу и морепродукты за килограмм. Это всегда указано в меню. Будьте внимательны. То есть платить будете в зависимости от того, сколько будет весить ваше блюдо. Поэтому вы можете заранее попросить официанта взвесить то, что вам понравилось. Гарниры. Гарниры в португальских ресторанах, как правило, стандартные, в зависимости от выбранного блюда. Рыба на гриле обычно подается с сваренным картофелем и зеленым салатом с помидорами. А вот с мясом вы удивитесь, вам предложат одновременно картофель фри и рис. Конечно, вы всегда можете уточнить, что хотите, например, только картофель или только рис. Напитки. Что касается напитков, португальцы часто заказывают домашнее вино, виню доказа. Это бюджетная опция, но поскольку вино в Португалии в принципе плохим не бывает, виню доказа хороший выбор. Но вы всегда можете попросить винную карту, если хотите альтернативные варианты. Кофе. Обычно португальцы завершают прием пищи чашечкой крепкого кофе-эспрессо. Как правило, такая чашечка называется просто кафе. Если хотите американо, то попросите аббатонаду. Вот они основные моменты, которые нужно знать, когда вы идете в португальский ресторан. Надеюсь, это видео было полезным. Другие видео про Лиссабон и Португалию вы сможете найти по ссылкам в описании. Приезжайте к нам!